Драговича во второй раз. А Отряд пропал без вести в Лавосе. Считаю убит. Куратор Хадсон был вынужден продолжить поиски Новых Шесть без тебя. Он отправился к Ямонтау, колыбели судного дня. Именно. Доктор Кларк сообщил координаты центра операций прямо перед смертью. И там Хадсон встретил Фридриха Штайнера, нацистского ученого, создавшего первую партию Новых 6 для Драговича. Там Хадсон и узнал про цифры. Тайный код. Я был там, Мейсон. Я был на базе Ямантау. Боже мой, цифры существуют. Конечно, существуют, Мейсон. Это не игра. Нас уничтожат, если ты не поможешь. Где станция связи? Кэт, это Бегай-6, разрешите взлет. Бегай-6, занимайте четвертую полосу. Кэт, подтвердите заправку у Кейси-135 в секторе Браво-6-9. Принято, Бегай-6. Заправщик встретит вас в секторе. Бегай-6, взлет разрешаю. Принято, Кэт, выполняю. Кэт, начинаю разбег. Понял вас, Бегай. Отрыв подтверждаю. Подъем, отрыв. И... рубеж. Убрать шасси россии убрана этот добегаемый воздухе используйте индикатор цели чтобы найти кило1 на радаре есть. Вижу их. Кило один, это бегай 6. Вижу вас на радаре. Понял вас, бегай 6! У нас видимость ноль. Наводите на ретранслятор. Кило, смещайтесь на восток. Понял вас, прием. Техника противника на дороге. Прием. Убрать группу с дороги. К северу от вас есть строение. Спрячьтесь в нем. Они проезжают мимо дома. Так, стоп. Противник остановился у дома. Ехвата противников. Уничтожьте ее.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 Все чисто. Хорошая работа. Направляйтесь в казарме. Первая цель внутри. В пути. Приближается крупный патруль. Кило тормозите. Держим позицию. Принято кило один. Вас не видно. Один, все чисто. Принято, бегай. Вы над казармой. Внутри несколько целей. Кину один. Пойти и зачистить. Понял вас, Бегай. Понял! Удерживаю их Я Удронит! Контакт с багажом! Противник уничтожен! Умой. Все чисто. Хорошая работа. Внутренняя связь выведена из строя. База накрыта. Идем к следующей цели. Принято Кило-1. Илло, следуйте на север. Вас понял. Вас понял. Кило-1 на подходе пехота противника. Шесть человек минимум. Слишком много. Укрытие и невысовывая. Джейсон Хадсон возглавлял атаку на Ямонтау. Да. 20 градусов ниже нуля. Чертов ублюдок в своей среде. Вот и они. Всем лежать. Ждем. Да, да, на подходе новый противник. Сторожку, быстро! Стоп. Лежать. чисто бегай это кило один вы нас видите видим кило один видимость улучшилась начинаем операцию выходим к подстанции поиск четыре бойца входят в постройку прием принято бегай мы входим силовые реле под нами четыре цели Пошли. Готов, жду только тебя. Тревога! Нас атакуют! Бегай, это кило 1 Мы взяли под станцию. Вас понял. Веду перенастройку. Порядок. Вижу секцию связи. Переходите к следующей цели. Основная часть комплекса находится внизу хребта. Если данные об использовании новый 6 в качестве оружия есть, то они там. Как только мы отключим связь, они поймут, что дело пахнет керосином. Придется двигаться быстро, пока они не уничтожили данные. Всем быть на чеку. Есть один. Это кило один. Подходим к цели. Принято бегай. Мы входим. Кило один. Множественные цели на подходе к станции. Принято бегай. Нужно провернуть все по тихому. Используя арбалет. Если нас засекут, переключайся на разрывные. Один в патруле у сарая, двое под ним. Две цели у грузовика справа. Еще один у опоры. Так, пошли. Бензин замерз. Кило-1. Две цели вошли в генераторную. Принято, бегай. Стреляй по петлям! Хорошая работа, Кило-1. Вы держите периметр. Внимание, через три минуты мы отходим на дозаправку. Принято. Бегай. Это Кило-1. Мы у станции связи. Принято. Группа заняла позицию у окна. Мы на позиции. Тревога! Идет такую! Отличный выстрел! Старый! Вот он! Россия сработает! Он в укрытии! Бежу! За стойкой! Контакт пога! Ну он в моем болезнь! бело один, множественные цели на подходе к станции! Легко! За пультом! У меня делает! Я же вижу! Я же Я же вижу! Дали там! Отсюда! Дали уничтожен! Они я пульта! Тихо! Бегу отсюда! <связь> вот у меня на пушке! Меня много каких! Много целей! А за стойкой! Меня! А ты с ними уничтожен! Удерживай их огнем! Стойки, контакт! Я же вижу! Побежай! Цель уничтожена. А, вот! У нас чисто. Хадсон, отключай радар. Это Кило 1. Подтвердите выход радара из строя. Прием. Подтверждаю, Кило 1. Вся связь прервана, канал чистый. Это Кило 1. Выдвигаемся к основной цели. Так, господа, мы по нулям. Вынуждены попрощаться. До встречи! Принято, бегай. Спасибо за помощь. Чистого неба. Принято. Бегай, конец связи. Секунд нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Гранатомет на гряде! Хадсон, с гряды! Мы потеряли Харрисон! Лавина! Хадсон, беги! Они зачищают территорию. Вперед! уничтожена! Отлично Лежим! Он нас Держи в поле зрения! Да не Вот туда! Стоп! Он не оживает! видишь эти провода? Да, идут по всему комплексу. Они хотят тут все взорвать! Быстрее, парни. У нас мало времени. Штайнер не здесь. Закрывается! Что это? Это Фридрих Штайнер. Он глушит наши рации. Он знал, что мы здесь. Это камера, он верит нас. Драгович решил похоронить все и всех причастных к проекту Нова. Уверен, я следующий. Что тебе нужно? Цели по Соединенным Штатам. Сам да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска новой шарсти. Боевой новый шасть. Передача цифр. Что она означает? Я расскажу вам все в обмен на безопасность. Я на острове Возрождения в Аральском море. Выбор за вами. Сейчас! Сейчас все рванет. Я увижу! Это я! Он у меня на пушке! Мы сделаю! Гранату построю! Осторожно, граната! Вот он! Ставлю! Вот так Да я его накрыл! Он мой! Держи в поле зрения! Он мне жилы! Вот он и! Он понял в поле зрения! Я его вижу! Рабили! Скоро его не будет! Вот он! Пойди, укрытие! Огонь на мушке! Вижу их! Воня! Много целей! Вон они! Огонь в направлении! Товарища ранила! Удерживай их огнем! Вот он! Где Понял! Я его вижу! Держись в поле зрения! Сдорово его не будет! Герутово, Серпо сейчас! Точно в голову! Я подвижаю! Пулемёт, гони! Я за пулемет. Вывези нас отсюда! Придётся замкнуть провода зажигания! Треть! Отогружаю! Всего